Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Эта серия видео посвящена теории о синтезаторах. Цель этого видео передать срез базы знаний о субтративных синтезаторах и не только. Я думаю, что после просмотра этой серии мои видео станут для вас более интересными и полезными, а также познакомят вас с моим сетапом. Не забудьте подписаться, если вы еще не подписались, и обязательно оцените это видео. Также, если вдруг вы не хотите пропускать мои новые видео, то нажимайте колокольчик, и как только оно будет выходить, вам придет уведомление. В прошлых видео мы говорили о модуляре, а в этом видео мы поговорим о модуляции в обычных синтезаторах. Чаще всего модуляция также присутствует и в хороших синтезаторах, не модульных. Если в модульном синтезаторе мы берем провод и, например, какую-нибудь функцию, например, какой-то генератор, отправляем на любой вход, который нам только будет доступен. Ну и таким образом мы эту модуляцию осуществляем. В других синтезаторах, например, в цифровых, мы можем видеть следующую матрицу модуляции. Она выглядит таким образом. Слева и справа будут различные блоки, которые мы можем модулировать. Мы выбираем источник и отправляем его на какой-то параметр. Следующий источник отправляем на другой параметр. Еще один источник на другой параметр. То есть те самые проводочки, которые, кабели, которые мы можем наблюдать и в модульном синтезаторе. Также у него существует тот самый аттенюатор, уровень которого регулируется дополнительной ручкой. Сейчас я покажу, как это устроено, например, в Блафильде. Например, модуляция LFO 1 отправлена на Pitch 6 Сейчас мы добавим ей количество. Следующую вторую модуляцию мы настроим, например, LFO. Здесь, на... Здесь уже настроен LFO 2 на Pitch 2, ну мы сейчас добавим. Также мы можем отрицательное значение сюда добавить. Можем поменять источник модуляции, например, на третьей модуляции мы сделаем какой-нибудь.. Давайте тот же LFO. Возьмем второй LFO и на котов. Он уже здесь на фильтр котов один направлен. Просто поменяем воздействие. В этой матрице присутствует много блоков модуляции. Например, модуляция 3, модуляция 4, 5, 6. В диджитакте реализовано следующим образом. Здесь есть LFO, которое может, например, податься на какой-нибудь из параметров. Например, в треке пятом. Ну вот на реверберации, например. Можно поменять волну. Также матрицы модуляции представлены в Протеусе. Например, здесь это называется пачкордом. Например, в левой части мы выбираем, что будет модулировать. А в правой части кого? И насколько много? В плюс и в отрицательное значение. По сути, это тот же модуляр, только реализован посредством программного обеспечения. Без модуляции синтезаторы были бы скучные и однообразные. Мой первый синтезатор был Waldorf Blafield. В нем представлена прекрасная матрица модуляции. Я честно прочитал весь его мануал и разобрался, как это работает. И признаться честно, синтезаторы без матрицы модуляции теперь вызывают у меня не такой трепет. Я делал на нем такие пресеты, которым достаточно было подать всего лишь одну ноту и потом наслаждаться модуляцией в течение там, 10 или 15 минут. Конечно же я использовал дополнительные эффекты и прочие изменения, которые можно было накрутить в этой матрице модуляции. Но тем не менее, для продолжительных изменений модуляция просто необходима. В предыдущем видео я показывал, как работают свив-ходы на аналог-хите. Я подавал на него напряжение, которым можно управлять любым параметром. И, признаться честно, когда я выбирал между аналог-хитом и отобумом, именно аналог-хит я выбрал из-за этой функции. Модуляция — это практически безграничное подключение внутри синтезатора. А если он имеет возможность коннектиться еще с внешними устройствами, это просто космос. Также у меня есть такой MIDI-хаб. Это устройство позволяет настраивать модуляцию MIDI-сигнала, то есть midi эффекты внутри этого устройства. Можно считать его модуляром для MIDI-сигнала. Я только недавно с ним познакомился и начал изучать, как это работает. По-моему, это очень интересно. Если вы хотите получать от меня эксклюзивный контент, а также поддержать мой канал, то ссылка будет в описании. Также я напоминаю, что для моих бустеров будет доступно еще 4 видео из серии про модульные синтезаторы, в которых я рассказываю о том, как взаимодействует напряжение, как им можно управлять, о функциональных генераторах. Посмотрите. Также, если вы станете моим бустером, то у вас будет доступ к закрытому телеграм-чату. Заходите на бустер и почитайте планы, которые я для вас подготовил. Ну а в заключительном видео этой серии мы поговорим о фильтрах. До встречи.